Продолжаем работать на Симона. Да, сегодня у нас конфискация, причем в аэропорту. Ага. Мы решили поменять, поменять тачки, усложнить да. себе жизнь. Ну, знаешь, сейчас нам усложнят жизнь копы, которые в аэропорту находятся. Как нам туда пробраться, это вопрос третий. Сначала нам нужно до него еще и доехать. Так, вроде как здесь, отлично а, Ну и ФСР, как всегда, yeah. не бережет свою тачку Нафига ему надо, да? Там был столб с розыском Я решил его <laughs> убрать Да-да-да-да-да-да-да да. Но да, не убрался В общем-то говоря, пока ФСР сносит своим таблом все столбы в округе Лос-Сантоса И в частности, около лос сантовского аэропорта Я твой пакет уже беру да, да, да, бери, бери. Так, нам сюда. Да ты дурак что ли, господи! Где Выбор нет? за тобой. Это был, это был. Да ты дурак! Зачем ты копа -топнул? А чё? Все, поехали. А чё нет? А чё, а чё, а чё? нет то, да? Ты хочешь экшена да? Вот тебе сейчас будет так Валим, короче, быстрее в самолет. Так, какую тачку берешь себе ты? Которая останется. Ну, себе я там закрылся так, от копов. погнали отсюда, ва. Во. Воу! Слушай, ну надо Лестеру, я думаю, позвонить. Давай-давай, у тебя есть номер. я пока... Да, у меня есть номер. Еду. Так. ай яй яй яй Надо было в копов врезаться, а? Ой! Еле-еле умудрился с копом разминуться. Куда я въехала? Я не знаю, чем сюда я с тобой по. Давай, уезжай. А ты Лестер звонить будешь или? Ну нафиг? Ладно, я звоню. ха <связь> ты надеялся, что я тебе... Как-то Копов сниму. Блин, я по встречке еду, Копы на меня несутся. За тобой, причем. Это мое сопровождение. Пофиг на твое сопровождение, я уже выехал, Спиди, leave it to me. Я уже почти на месте, почти доставили. Я решил этот. По GPS. -у. Ну, я тоже по GPS еду. Он мне показал по самый длинный ты едешь? путь. Самый а, длинный. Ну, в принципе, как всегда. У офисерга все пути слишком длинные. Но я тем временем уже у Симона. Ой, фу. фу я остался на мосту. Все-таки все. здорово жить. Так, тебе надо помочь доставить Нет, тачечку? я уже ну, рядом. Ты сам все-таки доставишь. Ну давай, давай. Мне смотрим, преграды, смотрим не преграды, я еду я по водопадам. Боже, куда? Куда тебя понесло-то? Объясни. По водопадам. Ты где? Как что ты на этом повороте делал полчаса, ты мне объясни. Парковался. Все? Отлично, замечательно. Изичная доставка. А сколько нам за нее дадут? Всего 12 тысяч, поэтому изичная доставка. Ну что, продолжаем вершить правосудие по методу Симона. О, да. И конкретно помогать его друзьям. Только я вот броню вот. одену и... Давай. Чувствую, мы сейчас будем торговаться. Ой-ой, как агрессивно. Ну, свинцом будем торговаться, судя по намекам Симона. Ну, а почему бы и нет, с другой стороны? Одна только проблема. Торгуемся мы с копами. Вот-вот. Ну, а почему и нет? Почему бы и нет, как говорится. Так, надо сразу пушечку-пушечку так, такую, что. Я что-то как-то проехал место, крушить где нужно О, у нас GPS перестроился. Ну да, спокойненько так. А мы, значит. Ну, в принципе, мы почти ничего и не потеряли. Залетим оттуда, откуда они не ждут. С центрального входа. Да. Тут же другого пути вроде как и нет. Так, ну-ка. Ага, эти выехали. А что у нас тут по народу? Один караульный, там двое общаются, есть гараж. И смотри, получается, там один в гараже, другой где-то там дальше. Я так понял, он прям в углу стоит. Если была бы возможность, можно было бы через забор перемахнуть, но такой возможности нету. Потому Проволочка. что проволоки везде. Слушай, а может быть мы до конца доедем и возьмем одну тачку, потом, кто не возьмет эту тачку, поедет вот в этот гаражик. Типа. Mm, по, да, по, я по, думаю, по, это по... будет слишком долго. Давай попробуем сразу вдвоем зарашить. Ну что ж, ладно, ну, я беру дальний. Они не смогут. Да, может быть, они просто тупо не смогут нас всех задамажить. Воу-воу-воу-воу. Ху, -ху, ху Что ты творишь? Ты что творишь-то? Бешеный. Так-так-так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, так, так. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, так тихо. я беру машину и... Я тоже беру машину и сваливаю. Воу. Троих ребята, Уезжают. тут шатанул. Все, я выехал. Отлично. ой ой долго-долго. себе сколько они... Забрали у меня Так, где Ух, держимся, нифига держимся, держимся. Тут все перекрыто Да Так, я сразу Лестеру звоню You did, они говорят Тихо, ребята Я вас буду объезжать Понизить уровень розыска нельзя Понял? Да. Так что придется уезжать самим Так, я понял А как уехать, если они все перекрывают К чертям Uh, ну, я знаю одно место, но сначала нужно будет на скорости оторваться от них. Я тебе советую ближе к горам ездить, без дорог. Уйди от полиции. Да, да-да-да, да. Лестер нам тут не поможет. Опа, я, кстати, уже от топов более-менее оторвался. Я сейчас на заводе попробую оторваться от них. На газовом, помнишь, мы mm -hmm. там были? Было дело. Блин, они преследуют. Как я отрываюсь. Там чертова вертушка. Они меня... Да, елки, что вы меня преследуете, ребята? Так, а я ухожу пока что, ухожу. Но копы прям рядом со мной. Ты серьезно? Ты их ко мне ведешь? Это Целая куча. Попробуй просто на скорости от них оторваться. А мне сейчас, короче, выезжать придется. Отсюда. Две вертушки. <священную> а как мне от вертушек-то уйти? Ты все от а отлетел? Под мосты. Да, я отлетел. Можешь, кстати, на мое место сюда приезжать. Сейчас я развернусь. Но я еще не приехал, не уехал, не отъехал, не выехал. Все, я выезжаю. М Только вот копы будут искать эти тачки. Так что нужно быть очень аккуратными. Так, мне отсюда надо как-то выбраться. Да елки палки Я мастер вождя. Привет. А, вот он офицерк. Так, где мне тут... Нет, там слева, слева в углу, да, можно спрятаться. Так, а я, короче, потихонечку буду уезжать отсюда. Я не привлекаю внимание. Я просто обычный... Человечек. Обычный человек, я еду потихонечку. Тут копов целая куча, капец. <с <с Жесть, они все туда в газовую едут. <с Нет, у меня тут нету. У тебя, кстати, как, спадает? Я не знаю. Пока что все не очень хорошо. Блин, они где-то рядом, они могут меня увидеть. Офигеть, офигеть Вот это по таймингу Вот это по таймингу Нет, я от них ушел Прям спал, а они тут рядом проехали Офигеть Ну все, тогда выезжай Фу Действительно потненько получилось Вроде три звезды, а Да-да-да-да-да Ломают прям как по жести А знаешь почему? Потому что мы Стырили тачки у копов прямо ну, вот что значит, когда копы не любят терять бабосики, да? За тачки и двор стреляю в упор, как говорится. Ладно, везем. А тут мы ну, у них, получается, и тачки отжали, и двор обидели. Везем эту развалюху. По заказу. Отличненько, отличненько. все. Я прям аккуратненько довез. Ну, конечно, она все равно в пулевых отверстиях. Ну а что поделаешь Сейчас это мы, мы посмотрим. Это? Я рядышком. <с trot> мы, короче, к докам Симону приехали. И любит он сюда. Да, любит тачки. Сюда привозить. Ну, смотри, это ж доки. Так что отсюда можно сразу переправить. Ну ты прямо аккуратно, аккуратно припарковался. Аккуратно в здание. Так, ну и сколько нам дадут? А, всего 12 тысяч, я думал, больше. Слабоватенько, слабоватенько. За такую-то погоню.